Сегодня мы по просьбе трудящихся проведем такую часовую встречу с Севарой, Олегом и Русланом подключится, чтобы ответить на все возникающие вопросы, которые в процессе переходного периода уже возникли. Сегодня у нас 6 число, еще у нас целая неделя, считайте, вместе с праздничными днями. Кстати, с масленицей всех, с наступающим 8 марта тоже всех женщин. И смотрите, у нас есть некоторые изменения. Это переходный период, и в этот переходный период нужно четко понимать, что это колоссальные возможности. Их можно применить, их можно использовать, их можно не применять, может быть наблюдателем. Это чисто ваше решение. Но озвучить мы все должны, и так как есть вопросы, то мы хотим подробненько разобраться. Итак, так, давайте я сверну. О, Друзья, кто-нибудь мог включить там запись? Я забыл запись включить, надо было, просили записать. Ну ладно, кто хочет, он запишет. Итак, смотрите, давайте по пакетам пойдем. Первое. У нас есть несколько пакетов. Первый – фри. Не пакет, но есть возможность. Бесплатная регистрация для ознакомления с материалами сайта. Все, что имеет человек, который подключился без оплаты, он имеет доступ к определенному контенту. Это, допустим, презентация самой изи-бизи, доступ к изи доступ к брифингам, доступ к встречам со спикерами некоторыми, без без контента, такого, как обучение, тренинги, не попадает в этот человек. Бесплатно это познакомиться, скажем так. И есть пакет старт. Пакет старт стоит 18 долларов, единоразовая оплата. И что имеет какую возможность имеет пакет старт? Это даже пакетом не назовем, а просто оплатой такой это право продвижения нашего сообщества, да? получение доходов отличных продаж пакетов и продаж товара и услуг в маркетплейсе. И еще пакет старт по просьбе трудящихся имеет позицию в бинаре. Просто позицию в бинаре. Он еще не зарабатывает с бинара, ему даже баллы не начисляются, он просто имеет там позицию. И немножко дальше я вам покажу, как это работает. И у нас есть еще четыре базовых пакета, основных пакета. Basic, бизнес пакет, профи и VIP. 68, 189, 589, 889 – это стоимость пакетов. И вы видите, у каждого пакета еще есть кратность. x1, x2, x2, x2. Вот эта кратность касается только бинара. Давайте, чтобы было, вот, запоминайте, ну, эту презентацию, кому нужно, я эти слайды все скину, чтобы вы еще раз по ним, может, слушая еще раз или вспоминая мой, мой, ну, мой разговор, мою речь, да, чтобы для себя вот четко запомнили, Ну, что это, ну, нужно знать, маркетинг. За то, что нужно, нужно реально знать. Так, теперь ничего не переключается. Вот. Вот, смотрите пакет. Я вам покажу позже документ. Вот, буквально, я думаю, что Анатолий там день-два, и мы дадим это в офисах для того, чтобы мы могли знакомиться. Как только мы получим вот этот документ полный, мы с вами проведем вебинар, где прочитаем вместе с вами каждый пункт и разберем, чтобы это один раз пройденный, это пакет документов, касающийся маркетинга, касающийся пакета, касающийся карьеры. Один раз разберем, чтобы было все понятно. Вот из, одна из таблиц этого пакета, да, где будет описана цена пакета, доступ к образовательной программе, допустим, он есть на всех пакетах, даже на фри, на старте, на бейсике, бизнесе, профили. Теперь, одноуровневый э, линейный маркетинг, он есть только со старта начинается и для всех пакетов. Одноуровневый линейный маркетинг, продаж э, со старта и для всех пакетов, позиция в бинаре есть на старте и всех пакетах, начисление баллов по бинару, видите, на старте нет. Начисление баллов начинается с пакета basic бизнес, профиль VIP возможность получать выплаты, как видите тоже у старта нет такой возможности, а у Basic и остальных пакетов есть возможность получения аирдроп. Это есть только с пакета бизнес. Допустим у партнера у партнера пакет Basic, он видит видит затонированную шкалу, он видит в офисе, это у него есть, но она затонирована и она у него не активна. Чтобы активировать получение аирдропов, нужно стать перейти на пакет бизнес. Допустим, еще что у нас. Для получения 5 уровней, 5 уровней есть только, это по маркетплейсу. Если у Basic и Standard только первый, у Basic и бизнес пакета только первый уровень, то, то 5 линий открывается у профи и Vip. И у нас еще есть две опции. Первая опция, это опция плюс, это возможность за 89 долларов в год открыть себе доступ к 20 линейкам. Допустим, если у вас есть структура, не надо, если человек только пришел, то ему сразу и опцию доплачивать. У него нет структуры, нет там не то, что 20 линий, даже 5, поэтому нет смысла. Но как только лидер видит, партнер или человек, который активно начинает строить, видит, что есть 6, 7, 8 линия и в маркетплейсе огромное количество товара, которые покупают эти партнеры, то, конечно, есть смысл оплатить 89 долларов. 89 долларов тоже будет распределяться по линейке, по маркетингу, по бинару. И э, опция плюс доступна только профи и VIP. Один раз в год оплачиваешь 89 долларов и открываешься до 20 уровней. И есть ранговые бонусы. Ранговые бонусы карьеры у нас предусмотрены только с пакета VIP. Ну, я думаю, здесь понятно все. Теперь рассмотрим маркетинг. И, э, ребят, давайте так, я потом э, все внимание обращу там, на вопросы -ответ, и ответы, ребята мне помогут, вместе поотвечаем. Пока вы можете не писать их, даже чтобы потом не листать. Когда мы придем к моменту, что говорим, давайте вопросы, вот тогда пишите вопросы, иначе они куда-то уйдут, их видно не будет. Не тратите на это время, давайте послушаем. Теперь маркетинг-план. Я считаю, что такой уникальный маркетинг-план, простой, доступный, уни-левел это линейка. 20% за личное приглашение. Выплата мгновенно. Давайте прямо вот по пунктам будем разбирать, что это такое. Личное приглашение, вы сами понимаете, это когда лично я пригласил партнера. Если я пригласил партнера на Basic, я получил 20% от 68 долларов. Если я пригласил пакет, э, партнера на пакет VIP, то э, я получил 20% от 88-9 долларов. Если я пригласил человека на партнер бизнес, я получаю 20% от 189. И когда он вдруг надумал, сделал апгрейд и доплатил 400 долларов, чтобы стать профи, Видите, 189, 589, доплата 400 долларов. Если он доплатил, то я 20% получаю с этой доплаты. Если он потом доплатил еще до ВИПа, я опять 20% получаю с этой доплаты. Деньги приходят в момент, когда проплату партнер делает, деньги приходят к вам на баланс. Что это говорит? Что в тот же момент, когда пришли деньги ко мне на баланс, я могу нажать кнопочку «Апгрейд» и перейти на новый пакет. Или я могу их вывести, когда мне нужно будет вывести. Это ваши деньги, вы распоряжаетесь с ними. Самое главное, что здесь вот, как бы плюс большой, это 20% и выплата мгновенно. Теперь перейдем к бинару. 40% с малой ноги. Как бы звучит все просто, но с этим все равно нужно разобраться. Потому что все знают, в бинаре есть два, два направления, две ветви, или ну, правильно да, две ноги, да. Или, ну, мы так решили, что так правильнее будет, чем две ветви. В, малой, в большой ноге всегда накапливаются баллы, в малой ноге малая нога стремится всегда к нулю. Почему? Потому что каждый э, приход баллов идет с нас ну, соединяется. Как, ну, правильно, схлопывание в бинаре. Выплата в бинаре будет производиться каждый четверг в 0-0 часов по европейскому времени. Какой здесь плюс? Ну, первый плюс – 40%. Это очень большой бинар. Насчет даже скама не задавайте вопросы. Мне вчера вот с ребятами, мы общались с группой, Сережи Ханина и Наташи, был вопрос Сергея, что немножко как-то, ну, как извините за выражение, такое стрёмное, но 40% – это много в бинаре. Ну, нет таких бинаров или это скамовые бинары. Когда вы почитаете или вместе почитаем, будем разбирать маркетинг, в бинаре есть момент корреляции, поверьте, мы… Довольно-таки хорошо, довольно хорошо все рассчитали. На длительный период скама не предвидится. Потому... Вот я, знаете, что сделал, сделал ошибку? Я прямо, вот надо исправить не 40% с малой ноги, а до, это очень важный пунктик, до 40% с малой ноги. Я сейчас поставлю здесь вот изменения: До 40% с малой ноги. Что это говорит? Потому что возможен момент корреляции. Это проходит какое-то время, может год, может два, может три, неважно сколько, может... Такой оборот будет, что это пройдет через там, 6 месяцев. И э, так как у нас в неделю заходит, э, схлопывание происходит, бинарный цикл называется, закрывается каждую неделю, возможно, появится такая неделя, где денег зайдет больше, вернее, выплатить нужно будет больше, чем зашло денег. Вот этот момент считается корреляция. Как это математическая схема, здесь не, извините, не бухгалтер, или не какой-то Вася пупкин сидит и считает. Включается момент корреляции, идет пересчет, и на, всю, на все, кто были в эту неделю к выплатам, допустим, придет не 40%, а 39,8, или 38,7. Может быть. Это защита от скама. Это, я считаю, пока этот момент придет, мы даже, если будет... Через несколько лет там, мы вернем, или через несколько, там, ну через 3-4 года мы придем к тому, что уже у нас не 40, как написано до 40, а будет 37%. Поверьте, это даже никто не заметит, это будет очень круто. И если нужно будет, то корреляцию мы пригласили технического директора. И момент корреляции, ну, для того, чтобы у вас это слово не вызывало такого недопонимания, а Анатолий, помните, говорил, мы не можем часто продать продукт, потому что не можем сами понять, Понять и объяснить. Вопрос такой: что мы, может, иногда и можем понять маркетинг, но объяснить не можем. Поэтому здесь очень легко должно ложиться все. И слово корреляция, вы его в презентациях не употребляете. Есть такой вопрос до 40%. Не переживай, момент корреляции включен, бинар без скамовый, рассчитан. Нужно тут довериться, пока нам, технарям, специалистам, потому что все, все проверено, лидический состав просчитывал. Здесь понятно, есть x1, x2, x3, x2. X34 мы убрали. Смотрите, что здесь? Что такое x1? Это значит, что каждый четверг, когда закрывается бинарный цикл в 0-0 часов, я могу получить в маркетинге не более чем э, на пакете Basic не более, чем X1. Значит, если ко мне пришел на э, в касса, пришла там, выплата пришла 100 долларов, я на этом пакете получу только 68. Если у меня пакет бизнес, то я на этом пакете получу 2x, это значит 2, 180. 9 по на 2, это будет 378 долларов. Не более. Каждую неделю. Я могу проапгрейдиться, поднять сумму до этого, тогда я получаю с чем-то тут 1170, тут 1700. Приблизительно, это плюс-минус. Понятно это, да? Если непонятно понятно, прям записывайте себе вопрос, мы вернемся к слайду, еще раз посмотрим, но я думаю, здесь ну, довольно-таки просто и доступно. Следующий. Давайте пример посмотрим. К примеру. У меня пакет Basic, чур-чур меня, пакет Basic, и я пригласил понедельник ВИПа. У меня хороший день, хорошее настроение, я воскресенье с ним посидел, поработал, он пришел, в понедельник оплатился. Мне с 20%, мгновенно пришло 177,8 долларов в биткоине на текущий момент. Смотрите, везде все выплаты, входы у нас в биткоине остались. Тут мы себя, как говорится, обезопасили, но привязались к доллару для удобства, чтобы удобно было считать. И цена будет всегда стоить в долларах по курсу биткоина. Сколько бы биткоин не стоил, у нас цена будет по 889, а бейсика 68 долларов. Допустим, такой вариант, и я проплатил понедельник, пригласил партнера, оплатил, я мгновенно получил 177. Во вторник, под настроение, все хорошо, получил деньги, приглашаю еще одного ВИПа, и еще мне в баланс заходит 177. Уже у меня 350 долларов в балансе есть. Я вижу у себя в кошельке 350 долларов. И в этот же момент, в этот же момент мне было зачислено мне, вернее, должно было быть зачислено 355 баллов, так как в двух ногах два ВИПа, произошло схлопывание, 40% от 889 долларов, есть ровно 355 и 60. Но, но, так как у меня пакет Basic, у меня в офисе будет написано, вам зачтено 68 баллов, и вы в эту неделю получите не больше, чем 68 долларов. Я понимаю, что до конца недели далеко, счетной недели, аж четверг вечером. Но я четко вижу у себя, что я бы мог получить, если бы я VIP был, мне бы пришло сейчас 355 долларов. Не сейчас, а в четверг вечером я вот с этой работы, своей, с приглашения двух vip должен был бы получить 355, но я получу только 68, так как у меня X1 ⁇ это возможности этого пакета. Один балл вижу там... Боковым зрением, что один балл – это не один доллар, один балл – это 1 биткоин. Если у вас зашло 0,01 балла, значит это 0,01 биткоин. Доллары у нас только для удобства. В момент оплаты, в момент выплаты все будет по текущему курсу, мгновенно вам заходить, начисляться, переводиться. Так, я думаю, здесь понятно. Да? Если не понятно, мы все равно еще дальше пойдем. Разберем подробный пример. И еще третья возможность у нас в маркетинге – это карьера карьера, мы же, ну пусть не карьеристы, но это же интересно, за проделанную работу, за одну и ту же проделанную работу, плюс получать еще какие-то там признания. Ну сделал мало-мало работы, получил какой-то там значок. Чуть больше работы, получил значок другого цвета. Чуть больше значок с камешком. Чуть больше значок там золотой и тому подобное. Это, это круто, это интересно, это скажем так, вовлекающий, да, потом на каком-то этапе тебе подарили там ручку за то, что ты там сделал небольшие движения и получил деньги, но в знак благодарности к тебе за лояльность ты получаешь какие-то презенты. И чем выше статус, чем больше работы, тем в карьере, как обычно, больше призы. Главное, чтобы вот в этой карьерном плане, да, чтобы эти призы были не просто красивые, а были доступны, согласитесь, потому что их хочется получить, не просто смотреть на них, а получить. И, как я говорю всегда, это моя фраза, которую мне кто-то когда-то сказал, я ее принял для себя, что маркетинг – это контракт между мной и компанией, и в этом контракте описано, и я должен четко знать этот, этот контракт. Почему? Потому что я четко должен знать и понимать, за какую работу в какой момент, в каких там деньгах, каких признаниях, в каких подарках, что я получу. Почему я говорю, вот, маркетинг, карьера, бонусы, все нужно знать, ну пусть не как наизусть, но хотя бы вот, четко представлять, за какую работу. Если я пригласил бронзу, я получил столько, пригласил випа, пригласил столько. Стал бронзой, получу такой подарок, стал там сильвером, получу такой подарок. Почему я настренился к бриллианту? Потому что хочу выезжать в компанию за счет компании, отдыхать и обучаться у профессионала, ну и тому подобное. И, ну, конечно же, ну как без путешествий? Я считаю, в любом, в любом промоушене, в любой компании, даже берем не сетевые компании, а в банках, Самым лучшим подарком считается путешествие. Если уж сотрудник очень хорошо работает и ему дарят путешествие на двоих, а еще лучше, если корпоративное путешествие команды и компания оплачивает перелет, проживание, оплачивает какого-то очень-очень крутого тренера, ты одновременно используешь несколько, получаешь несколько опций. Понятие все включено не только в еде, а вот от компании все включено. Теперь по карьере. Бронза. У нас есть первый статус бронза. Это тогда, когда вы, вы помните, что э, карьера у нас по последнему пункту только для ВИПов. Поэтому не рассматривается другое. Они у вас все в структуре стоят, но карьера вам считается от ВИПов. Если вы VIP и у вас в первой линии не ограничено по времени, за год, за неделю, за день, за час, появилось два ВИПа, в эту же секунду у вас появляется статус бронза. И уже по выплате в бинару не x 2 а x 4 Потому что бронза и другие статусы повышают выплату недельную за закрытие бинарного цикла. Каждый четверг у вас будет выплата. В данном случае, допустим, на бронзе уже 3700 долларов. Каждый четверг максимальная выплата для бронза 3700. Это ну, сколько? почти 12 тысяч долларов в месяц. Я считаю, на таком маленьком статусе это довольно-таки хороший чек и возможность. Нет такого, что а, тут вообще там денег не получишь, бинар обрезает. Два-два ВИПа и ты получаешь 4 тысячи в неделю. 12 тысяч. Какой 12? Извините, 4 4, 16 тысяч. 16 тысяч долларов. Ну, практически там чуть меньше. Теперь, здесь понятно. Бронза, запоминайте, потому что из бронзы, именно из бронзы начинается карьера. Два ВИПа, вы бронза. Если вы по времени ограничено, Под собой вырастили два VIP, 2 бронзы, у вас две бронзы, вы сразу становитесь сильвером. В это время выплата еще больше. Здесь подарки будут очень такие маленькие, незначительные, ну, типа значки, ну, что-то придумаем, чтобы все-таки ну, работа проделана, поэтому хочется отблагодарить. Следующий статус gold. И вы помните, наверное, первую презентацию кого-то есть, и вы помните, что здесь было. Вот я буквально сколько, неделю назад показывал вам такой слайд, и здесь было три сильвера. Как видите, мы все-таки берем обратную связь от партнеров, смотрим, как было бы правильно, и голд будет считаться не три сильвера, а один сильвер и две бронзы. Что получается? Если вы сделали, вы стали сами сильверы, у вас появилось две бронзы, получается, мы добавляем еще одного випа себе, который тоже хочет работать, сделать двух випов, а из одной бронзы выращиваем сильвера. Таким образом, у нас статус «gold». Я думаю, понятно же здесь, да? Теперь, следующий статус. Я не стал дальше рисовать, у нас всех будет в офисе вот такая таблица. Чтобы не заморачивать вас рисунками, я хочу по тексту пройти, но смысл вы поняли. Все строится из бронзы. Давайте по таблице. Получение ранга мы вот рассмотрим у вас в текстовом, текстовом редакторе, и в текстовом, и в картинках, в слайдах, и в презентации, и в мультике будет вот такая презентация. Бронза лично приглашены два випа. Сильвер лично приглашенные две бронзы. Gold лично приглашенный две бронзы и один сильвер. И платинум, такой у нас базовый, да, с чего начинаются э, дополнительные бонусы. Это когда у вас есть под вами один голд, вот такой, один сильвер и одна бронза. Конечно же, это может быть не, это минимально, минимально, что должно быть. У вас может быть в это время 5, 5 или 7 бронз, 2 или 3 сильвера, но если нет голда, то вы не платите. Как только у вас появился, к примеру, один голд и один сильвер, у вас две ветки, две ноги, да? Два ну, лично приглашенных. И один уже стал голдом, а один стал сильвером, но вы все равно не платите. Почему? Потому что у вас нет третьей бронзы. Понятно это, да? В этот момент, как только вы становитесь платином, у вас в офисе открывается еще одна опция, называется накопительный бонусный ранг. Накопительный бонус. Это что значит? С этого момента процент от компании будет начисляться вам на новые бонусы. И когда... Я не знаю, вам видно, у меня тут табличка перекрыта. И когда вы становитесь рубином, под вами одна платина, и товарооборот Командный, командный товарооборот за это время становится 50 тысяч долларов, вы получаете бонус. Бонус в виде айфона последней модели или полторы тысячи долларов, полторы тысячи евро. Тут не, еще, как говорится, не цепляйтесь с словом, дорабатываем. Вот, но 15 числа вы увидите полностью полные расчеты и увидите статус свои новые которые сейчас вы получите благодаря проделанной работе. И мы сейчас вернемся к тому, что сейчас, именно в эти 8 дней, нужно проделать для вас колоссальную работу. Можете этого не делать, я просто рекомендую. Проделайте колоссальную работу. Какую? Зайдите к себе в офис, посмотрите свою первую линию, не бинар а первую линию, посмотрите, кто у вас э, сильверы, кто у вас бронзы, кто у них бронзы и сильверы, какой статус предположительно будет у вас. Возможно, так получилось, что у вас есть пять веток, мы стремились к пяти веткам, пяти менеджерам, да, и у вас есть два випа, у вас есть, вернее, два направления, и кто-то стал голдом, кто-то стал платиной, но у вас нет одного одной бронзы, и в это время вы не станете голдом. В это время вы не получите там доступа. Ну, чуть все равно расширенный доступ, улучшенные условия. И я покажу таблицу дальше. Здесь, если у вас вы становитесь Эмеральдом, если становитесь Даймоном, для Даймонда у нас тут очень большие подарки. На Эмеральде путешествия тысяч долларов, а на Даймонде, ну, ребят, тут много много всего есть. Нет, на, Эмер... на Эмеральде MacBook за 2000 долларов. На даймонде путешествие на 5000 на грине. Э... Чек 10 тысяч долларов или часы Rolex на Red Diamond это автомобиль первого класса, на Black Diamond еще автомобиль, и на Ambassador чек или сертификат на недвижимость в размере приблизительно 150 тысяч долларов, как сейчас посчитано, потом мы точно, вы 15 числа увидите все. По карьере все. Вопросы потом напишите. Теперь я хотел бы разобраться с бинара, потому что по бинару наиболее такое, ну, самое большое количество, наверное, вопросов. У, смотри, приблизительно у всех одна и та же картинка. В одной ноге у нас 0 или близко к нулю, не более 0,205. И то, если было 0,205, бинар схлопнулся. Если 0,20495, то бинар у вас еще не схлопнулся, стоит. Есть такое, да? Теперь в другой ноге у большой у кого-то накопился биткоин у кого-то 1,3 биткоина, у кого-то 0,7 у кого-то 0,2 0,3 это задание номер два зайти к себе в бинар и посмотреть сколько у вас в большой ветке выписать себе и перевести по курсу приблизительно там, ну здесь допустим 5 тысяч примеру, это по сегодняшнему курсу там 1,3 биткоина или там полтора биткоина неважно, я просто для удобства посчитал так вот смотрите зафиксится 14 числа закроется объем, объем старый накопительный. Что произойдет 15 числа? Допустим, такой вариант. Это, давайте, это все смоделировано просто так. Допустим, что у вас пошел старый оборот, это оранжевый, новый это, оборот, это зеленый. У вас пошла работа активная, так как это большая нога, она обычно активная. И что произойдет? Ничего. У вас, вы, это вот этот человечек, вот этот человек, это вы, лип, с каким-то статусом, не знаю, какой у вас статус, просто рассматриваем. Здесь получается, пришел Э, ста, этот, ста, смарт Smart 18 долларов Пришел Basic 68 долларов Заключил VIP контракт 889, еще кто-то Это накопилось у вас всего 1846 долларов Но так как это все в одной ноге То в бинаре ничего не происходит Если это все были личные ваши Вот этот, этот, этот, вы получите 20% 20% 20% процентов этих сумм, но в бинаре нет Что произойдет, если вы проделаете Работу и включите, к примеру ну, берем вариант 889, самый идеальный, но может быть здесь будет и basic. Но расчет сделаем из расчета смарта. Как только произойдет товарооборот в малой ноге, давайте сделаем расчет. Мгновенно мгновенно вам начислятся баллы, доллары, и в четверг вы их получите. Что произойдет? Схлопывание 889 здесь станет 0. здесь 889 от суммы 1846 отнимется 889, и у вас останется еще баллов 957. И вы получите 335 долларов и 6 начисления в биткоине по курсу, и в четверг ночью вы получите эти деньги, если вы VIP. ну, соответственно, вашему пакету. Что произойдет со старыми баллами? Произойдет вот такое волш... Ой, извините, волшебное действие. Эти же 889 долларов, они схлопнутся и в этом маркетинге, в новом, схлопнутся и в старом. Из 5000 старых накопленных баллов вам выплатится, вернее, извините, высчитается 889 баллов. И здесь останется старых накопленных баллов 4111. А здесь что произойдет? 889 умножится на те же самые 40%. Заметьте, не на 14%, как у нас сейчас бинар. По сути, мы должны были, компания, компания мы по, по, скажем так, по контракту, должно было здесь насчитаться 14%. Понимая, что меняются условия, и чтобы было это легче, компания идет навстречу да, и делает расчет не из 14%, а из 40%. Вы получаете 355 долларов. И десятых доллара по биткоину в курсе делим на 0,01 на цену токена. Таким образом, вы получите тридцать пятьсот шестьдесят. И Анатолий еще озвучил, что здесь будет еще и подарок применен в виде 20% процентной скидки. Значит, по сути, тут должна быть стоять цена не 0,01, а ноль-ноль но я написал цену токена, которая сейчас, в принципе, озвучена уже, да, 0.01. Значит, вы получите за эту работу, за приведенный VIP 350. Понятно, вы получите 177 долларов прямое вознаграждение, 355 долларов в биткоине в четверг вы получите, и токены вам зачислятся в четверг 35 560. Хотелось бы задать вопрос: вы там не спите, вы там живы, здоровы? Скажите здесь. По бинару и по предыдущим слайдам все понятно. Если все понятно, поставьте плюсики, и мы двигаемся дальше. Если непонятно, то мы двигаемся дальше, но я отвечу там на остальные вопросы, или давайте сейчас разберем вот этот слайд. но ну, я думаю, что тут ну, даже один раз, два раза прослушать, это будет понятно. Так, плюсы пошли. Виктор вижу, Валентина вижу. Все, спасибо большое. Все понятно. Спасибо. Теперь идем дальше. Следующее. Давайте посмотрим, как начисляются баллы. Мы сейчас посмотрели, как начисляются, делаются выплаты. Вы поняли. Схлопывание. А, еще, извините, давайте я вернусь назад. Смотрите, что здесь произошло. Здесь же товарооборот произошел. И здесь остался еще 957. Что произойдет, если вот этот партнер, вот ваш новичок, в эту же секунду или там в течение неопределенного времени возьмет и пригласит то ли ВИПа, то ли бизнес, то ли профи, сколько бы здесь ни зашло, допустим, допускаем вариант, здесь произошла продажа бейсика, 68 долларов, что произойдет, 68 долларов отсюда обналится и отсюда отнимется, от 957 отнимется 68 долларов, здесь останется 800 с копейками, а здесь зайдет к вам 40 процентов. От шестидесяти восьми долларов в, битко, в долларах в биткоинах по курсу и 40% процентов от 68 восьми полученная сумма разделена 0 на 01 и столько за токен. Ну, а допустим, хороший вариант, если этот VIP пригласил моментально випа, он получит 177 семьдесят семь долларов. 20%. Вы получите 355 долларов, здесь 889, вторая уйдет, здесь отнимется 889, вы, получи... вы получите 957 минус 80, 889, ну что это там останется, от 411 отнимется 889 и на к вам зайдет 35560 монет еще. Вот работа. Вы пригласили ВИПа, он пригласил ВИПа, или вы лично пригласили еще больше денег. Ну, я думаю, тут понятно. Теперь давайте посмотрим начисление баллов. Смотрите картинку. Вот это вы. Вы VIP. У вас в системе оранжевая система – это то, что было раньше. У вас есть Basic. Ну, он раньше назывался Basic+. Plus. Basic+, plus сейчас получит статус Basic. А автоматически. Вон бинари стоит, все, и у него плата, и его стоимость, его пакета – 68%. Вот это тоже какие-то там пакеты. И получается, новая система привела смарт 18 долларов, переливом зашел, допустим, Basic, или этот пригласил Basic 68, или переливом прилетел вот VIP 889, и здесь еще кто-то проделал работу. Что бы здесь ни проделалось, вам как VIP будет начислено 18 баллов, 68, 889, 889. Но исходя из этих четырех продаж, вам будет начислено 1864 балла в биткоинах по текущему курсу. Понятно, да? А что получит вот этот Basic? Давайте посмотрим. У него же э, по ограничениям и возможностям его пакета он не может получить больше, больше, чем его пакет. Ни баллов, ни долларов. Давайте посмотрим, что он получит. Basic насчитается за вот этот пакет 18, так как у него э, статус 68. За этот пакет 68. А за этот пакет 889 тоже 68, а за этот пакет тоже 68, и у него всю неделю будет написана такая фраза: вам зачислено 222 доллара, если вы поднимете статус, или если бы были в ВИП, или не знаю, как будет правильно написано, или если при повышении статуса до випа вы бы получили 1864 балла. Вопрос, вопрос у этого партнера. 222 балла, самому считать не надо, система покажет вам красным таким красным маячком, что вы могли бы получить, вам зачислено было бы 1864, если бы были VIP. Что вопрос какой? Доплата до бизнес пакета 121 доллар. Что получу, если я стану бизнес пакетом? Мне за этот пакет будет начислено 18, за этот 68, за это 189 и за это 189, суммарно 464. И уже партнер принимает решение, слушай, я, мне доплатить меньше, чем потерять. Получается, если я сделал, вот, к примеру, здесь моя одна продажа ВИПа, это моя личная, я уже получил 177, могу получить, да? И я себе, сам себе страиваю ограничения. Но опять, это не для клиента, это только для тех, кто в бизнес идет и видит. Он видит, бизнес это что? Я хочу получать вознаграждение. И ты сам принимаешь решение, какое вознаграждение тебе нужно. Есть ли возможность дальше? Да, есть дальше. Этот партнер задается вопросом, а что если я доплачу 521, мне сколько баллов зайдет? 1264. Если я VIP, понятно, 1864. Один раз доплатив до VIP, можно поэтапно, можно сразу принять такое решение, можно не принимать и видеть, как мимо тебя пролетают тысячи, десятки тысяч баллов, в конце концов сказать, да не хочу даже на это смотреть. Но хочешь не хочешь, оно будет тебе светиться, будет моргать, будет тебе надоедать. Ты можешь просто не заходить в офис, как клиент заходить только на вебинары, и просто обучаться, не дразнить себя этой функции. Но если мы, мы не собираемся как бы дразнить, а мы напоминаем, что такая возможность есть, чтобы ты просто был в курсе, что мимо тебя, ну, рядом с тобой что-то либо происходит, и твое решение однозначно будет правильным, если ты его примешь, какое бы оно ни было. Так, походу получилось, что, да, получается, вот все, я за 33 минуты отбомбил то, что хотел показать, понимая, что Вопросы именно здесь. Еще у нас есть вопросы по апгрейдам, реинвестам, накопленным в матрицах и в дельтах, матрицах и в бинаре. Но я тут не буду повторяться, Анатолий доступно рассказал, что именно эти баллы, которые накоплены, доллары, которые, биткоины, которые накоплены у вас в апгрейдах, они пересчитаются и один к одному вам выведутся в графу бонусы. Там, где у нас бонусы от Фуарта, концерт концерта VR, где будут бонусы от Smart Trade Code токена, и будут бонусы от, в виде нашего токена. Вы будете в этой же шкале все видеть и получать. Так, друзья, у меня все. Единственное, я хотел еще вам показать. Вот сейчас. Так, экран, экран, экран. Окей. Okay. Значит, хотел показать, но не покажу. Все. Теперь я перехожу э, остановить презентацию и перехожу вот сюда, для того, чтобы поотвечать вам на вопросы. Сивара и Олег мне помогут. Если они у вас есть. У меня, мне прям... Я... Так вам рассказал, что я сам все понял, и вот у меня нет, у меня нет вопросов, но если у вас есть, задавайте. Пока так. вопросов я не вижу. Может быть сейчас будут писать. А вот Валентина Бондарин, да, Севара, спасибо большое, я вот повернулся, я вижу, у меня второй компьютер стоит, чтобы было удобно. Я вижу, Валентина задает вопрос, те баллы, которые сейчас в слабой ноге, будут учтены при схлопывании. Конечно же, у вас в любом случае есть какие-то баллы в слабой ноге, но если их, они есть, вы же понимаете, что там не может быть больше, чем 0,0,0, 2,05. Иначе бы не слобнулось. Если у вас там 0,0, 499, они будут учтены тоже. Ну, там тот мизер, я думаю, что снимут для ограничения по, перевозу, по переводам с офиса в офис токенов. А скажите, есть такое, что у нас есть ограничения по переводу токенов? У нас еще просто нет этого перевода, нет такого условия, и оно еще не начислено. это вопрос немножко будущего, ближайшего будущего, вы его придержите, этот вопрос, как только токены будут, и будет вопрос, сможем ли мы спокойно переводить любое количество токенов в Bluetooth. Если мы говорим о не токенах, о, о бонусах зачисленных, то вы помните, было условие, что, как бы называют, внутрянка, внутренние единицы можно бы переводить в неограниченном количестве в любой момент мгновенно без комиссии. Заработанные средства вы можете друг другу перебрасывать, оплачивать, но вот тоже ноль и на вывод ну, от 1, 1, 2, 1,5 процента, ну будет какой-то процент, считаем минимальный процент, который хватило бы для того, чтобы снабдить ту службу, которая занимается поддержкой вот этой зарплаты. Можно ли сбросить на штат мини-ролик презентацию? Да, можно, но это вопрос не ко мне. Я не занимаюсь презентацией. У нас есть Артур, Анатолий, есть тех, тех состав, ребята, которые делают презентации. В ближайшее время у вас будет эта презентация. Если есть, она у кого-то в чатах, я не знаю, о какой презентации говорите, которую Анатолий проводил, уже давали несколько. У разных лидеров есть несколько моделей. Это вы можете посмотреть в чатах. Раньше можно, надо было регистрироваться минимум двух на BASIC, чтобы перечислить с офиса в офис. Ага, вот в чем вопрос. Смотрите, чтобы активировать бинар, мы условия не меняли. Давайте такой вариант рассмотрим. К примеру, сейчас пришел пакет, в систему стал пакет старт. У меня есть структура, я пригласил пакет старт. Он проплатил 18 долларов. Я профит получился у 18 долларов. Мне зачислились и в бинар, и в линейку. Но у самого пакета, владельца пакета старт, у него будет написано: бинар не зелененький, красный написано: бинар не активен. И его, фото, его, как бы, иконка, и внизу две иконки серенькие. Как только он сделает активацию себе бинара, одну проплатит, у него появится еще одна, но бинар будет не активен Как только он сделает две любые проплаты, будь то VIP, будь то BASIC, две пакеты, два пакета участвующих в бинаре, у него загорится зеленый бинар активирован. С этого момента у него будет активирован бинар. До этого момента, до четверга, он видит накопление баллов. Даже не только BASIC, даже старт. Который заплатил 18 и имеет позицию в бинаре, он видит накопление баллов. Он видит и понимает, что эти баллы в четверг к нему не засчитаются. Или засчитаются по бейсику, если он станет бейсиком. Или засчитаются по бизнесу, если он станет бизнесом. Или засчитаются по VIP, если он станет VIP. Целая неделя на раздумье, на размышление для того, чтобы принять решение, которое вам э -э нужно. Можно ли сбросить наш чат, Минеробик читал? когда бонусы концерта будут зачислены. Ребят, давайте вот, вопросы по теме сейчас. По поводу того, что будет зачислено концерт VR, но ну, это не время сейчас. Я сейчас не буду отвечать на эти вопросы. У нас в принципе, осталось 10-15 минут, и я хотел бы потратить это время именно на те вопросы, которые сейчас. Для этого есть easy life, и презентации будут. Я не отвечаю на вопросы, которые не касаются сейчас. И тем более, я не знаю сам, когда точно Smart Track Con, когда точно... Ну, я сколько хорошо скажу такую информацию. 15 числа мы все должны увидеть у себя. Но слово ⁇ должны ⁇ в чем? Если у меня кошелек эфир внесен давно-давно, то я точно знаю, что я получу токены. Но если вы до сих пор не вставили кошелек эфира, вам некогда, или там кошелек в блокчейн, то вы не получаете, и вы не получите эти токены. Поэтому мы тянем резину, потому что мы видим, что не все офисы до сих пор, неужели тяжело там взять, майк взорвали, зарегистрироваться за три минуты и вставить кошелек в окошко, и тогда вам точно будет начислен токен. За статус менеджера Анатолий обещал подарок токенов в бизи. Сейчас это обещание сохраняется. Не знаю, я не знаю, где, где обещал. Я такого не слышал, может быть пропустил. У меня просто повисли ноль у человека, который не зарегистрировался ни одного человека. У человека, который не зарегистрировал ни одного человека. Ну, извините, есть условия. Есть условия, хочешь выводить, у нас есть такие условия. И к тому же он хочет вывести, но в конце концов пусть переведет, а у нас перевод, наверное, тоже запрещен был, да. Тогда надо проделать работу. Или, скорее всего, давайте, это индивидуальный такой случай, я рекомендую написать в поддержку, написать поддержку с просьбой вот решить этот вопрос. Это не такая сумма не критичная для компании, не для кого. но опять же, есть условия, есть условия, что вывод возможен с такой-то суммой. Поэтому, да. Да, Перевод далее. между кабинетами иногда или чаще пропуская даже если никого нету и ты с одного кабинета другой внутри переводишь деньги, не выпускаются. Я помню, что у нас, помните, было условие, возможно, что-то менялось, мы же все-таки какие-то там аспекты меняли, да? Помню, было такое, что если ты, к примеру, зашел на 0,021 биткоина, и у тебя есть x2, ты можешь вывести сумму не более 200% потраченной суммы. Если у него там зависло 0,01, а он завел 0,02, а это в любом случае меньше, чем 200% потраченной суммы, то пусть сделает хотя бы внутрянку, переведет кому-то, если не может вывести на кошелек. Спасибо, Олег. Я почему сразу вроде как сказал, а потом дал обратную, потому что, возможно, поменялось, все знать тоже не могу. Ребят, вот такие вопросы, когда у вас есть, что нужно делать? Вы спрашиваете у спонсора одного, второго, третьего, на лайфах, на вебинарах. Но все, что вы должны сделать, поверьте мне, и это сработает. Вы должны писать службу поддержки. Там есть тикетная система. И вы написали службу поддержки, письмо есть. И вот тогда, можно сказать, какого то числа, там 12 марта или там апреля, или того года, я написал письмо, поднимите, посмотрите. Тогда и лидеру, и спонсору, и самой техподдержке можно сказать, что, почему за год не ответили на этот вопрос. Потому ну, что если вы спрашиваете сейчас у меня на, на, на вебинаре, вы думаете, что? Что я запомню все вопросы? Поэтому просил задавать вопросы по теме. Когда активируется бинар по, мини, по минимуму без карьеры? А, минимум, э, бинар активируется при продаже двух basic. Потому что basic участвует в бинаре. Если ты сам basic, если ты сам старт, и пригласил хоть VIP, хоть двух базиков, ты не активен. Активность бинария. Я как минимум без этот базик, и у меня продано как минимум два basic. Активация бинария. В кабинете реинвест-апгрейды, что эти недослучаются, они остаются как в БТС. В кабинете эти и апгрейды посчитаны у нас в биткоинах. В биткоинах будет вам... Апгрейды, реинвесты все суммируются, делится на, на цену токена, и в токенах вы получите в шкале бонусы, получите бонусы компании. Извините, токены компании. О, ребят, ну я смотрю, вы тут, задаете одни и те же вопросы, которые уже были. Еще раз повторю, предыдущие, Анатолий выступал, мы говорили, что апгрейды, реинвесты, которые вы получите в токенах, третья, четвертая, третья, четвертая, пятая, шестая, дельты, которые зашли люди своими деньгами, будут рассчитаны по следующей формуле. Цена дельты входа в дельту минус деньги, которые вы заработали в этой дельте, если заработали, минус реинвесты, апгрейды, которые мы вам выплатим в реинвестовых рейдах, и вам эта сумма в токенах вернется тоже в кошелек. Это вопрос вообще непонятный. От, от своей второй третьей линии, приглашенной от вашего партнера, начисляются токены, а не биткоины. Ребят, токены, токены начисляются только за апгрейды, за проделанную работу. Токены у нас не начисляются в новой системе. Для того, чтобы компенсировать накопления, которые были созданы в апгрейдах и инвестициях, рассчитываются токены. В старом бинаре. Все новое работает просто в биткоинах. Никаких нет токенов. А, окей. Друзья, вроде бы так все. Олег, э, Сивара, хотите добавить какую-либо информацию? Может быть, подтолкнуть меня к какому-то ответу еще на вопрос? Или просто я потом скажу как бы свой ну, крайний посыл. Что бы я порекомендовал сейчас делать партнерам? Есть что-то, Сивар? Ну, нет, ну я, я, бы... я все. Сом... Сереж, тогда я скажу. Да, да, конечно, сказать. конечно. Да, я бы порекомендовал всем, кто собирается активно строить бизнес, сейчас делать такую, ну, скажем, аналитику своих структур, и однозначно для того, чтобы, скажем, получать хорошие денежные призы, лучше структуры достроить до 14 марта, потому что в этом есть экономика. Так как в оборот будут идти все подключения, а ранги будут строиться только по VIP. -ам. И сегодня, скажем, по VIP обходится порядка 315-320 долларов, а с 15 марта он будет обходиться 889. Повторюсь, это для тех, кто хочет сегодня ну, или дальше будет строить свою команду, будет получать ранги. Это лучше сделать сейчас. Вот это я хотел сказать. Вот ну, как раз, спасибо, Олег, большое. Как раз хотел сделать вот такой посыл от себя. Не претендую, чтобы вы принимали, да. Но я бы, как я делаю, да, то я четко понимаю, что моему партнеру сейчас лучший вариант – это открыть первую линию просмотреть, кто у него есть в первой линии. Посмотреть там, первая линия, он VIP. Окей, я начинаю только с VIP. Если он стандарт, это второй шаг. Я потом поработаю со стандартами, и поработаю со старыми стандартами, стандартами плюс, профи. Я сейчас смотрю из VIP. Мне лично сейчас нужно посчитать мою карьеру. И позвонить своему человеку, сказать, слушай, у тебя все круто, у тебя есть даже один сильвер, у тебя есть бронза, у тебя нет просто еще одного випа. У тебя есть человек, который вип, и у него вип, тебе не хватает одного випа, чтобы ты стал бронзой, а ты станешь в это время голдом или платиной. Посчитайте, не поленитесь. Олег вот очень правильно сказал. Не посчитать, вот сейчас не посчитать, обойдется реально дороже, в разы дороже. Если тебя не интересует это, вопрос там закрыл, донесу. Ну, я думаю, если не интересует, ты даже здесь не сидел. бы. Если пришел, будь то ты клиентом, даже клиент или человек, который сейчас на триале, он четко понимает, а что сейчас я на триале, и что будет происходить? Будет происходить, что мимо тебя сейчас, допустим, у нас 25 тысяч триалов, сейчас из них 10 тысяч триалов зайдут и станут бейсиками, бизнес-профи, випами. Ты представляешь, какой громада баллов мимо тебя прилетит? Даже если это в одной ноге. Ты представишь, сколько накопится у тебя, как у ВИПа, или у тебя, как у профи, или у тебя, как у бизнес, или у тебя, как у бизнес, ну, basic пакет. Сколько накоплений от проделанной работы тобой, и твоей структуры будет тебе не зачтено. И мы говорим, мы же не забираем это. У тебя есть возможность. Вот еще 8 дней. Потом еще у тебя будет возможность каждую неделю себя апгрейдить. Но желательно, чтобы ты знал, знал какая, какая история меня ждет. Ты же создаешь свою эту историю. Посчитай, посмотри. То же самое в бинаре. Посмотри, сколько у тебя баллов. И ты четко понимаешь, так, слушай, у меня сейчас 10 тысяч или 100 тысяч токенов зайдет. Ты же вдумайся. Вы помните, считали, что с одного пакета ты получаешь приблизительно около 35-40, ну там еще минус 20%, 40 тысяч токенов по 10 центов. Помните, Анатолий говорил, мы не, сейчас не бровируем, мы не говорим, да, доллар будет здесь, будет. Мы не говорим, когда и сколько. Но мы говорим, что 0,1 мы достигнем очень быстро. Почему? Потому что токенов нет ни у кого. У нас нет при SEO, нет ICO, только партнеры наши получат токены. Конечно, к нам вопрос был: а будут ли вознаграждены те менеджеры? Да. Распределение токена, токена какой-то определенный запас есть и не будет распределены. Среди активных, среди э, тех, кто накопил реинвесток, у кого завесли баллы там в бинаре, ток, токены будут распределены. Но только вы являетесь. Это получается, сколько у нас партнеров, столько у нас внутренних обменников. Пакет, ОВИ, бизнес, любую услугу, любой продукт, который будет у нас в каталоге, в маркетплейсе, можно будет купить за токен. И 0.1 мы достигнем быстро. Теперь посчитай, продав один пакет и получил 40 тысяч долларов в токенах и подержал их, все равно сейчас вы их не используете, нет использования, да? подержал их до момента запуска, это 4 тысячи долларов, да, если, даже если 0.1. Посмотрите, сколько бы вы сейчас, я для того, чтобы говорю, для, почему, чтобы вы посчитали вот чувство потери, Ой, я в бинаре, я бы получил. Вопрос, когда бы ты получил деньги с реинвеста апгрейда? Сколько бы тебе работы нужно было бы проделать и твоей команды, чтобы забрать, ты их сегодня получаешь в токенах. В тот момент, когда ты закрываешь, ты получаешь токены. Ты получаешь в биткоинах за новый объем и за старый объем в токенах. Это в разы больше, в разы это реальные иксы, больше, чем ты бы получил, если бы продолжал работу и закрывал бы бинар и получал по 14% эти деньги тебе выплатят в токенах, в токенах по, э, ICO при, при ICO-шной цене по 10 центов и выплатятся в тот момент, когда ты сделаешь эту работу. Поэтому это, ну, я скажу, это очень выгодное решение для партнера. Поэтому посчитай, просто потрать сейчас свое время. Я понимаю, праздники, масленица, между блинами с икрой и между блинами там, с мясом, да. Вози, сядь и открой офис, посчитай посчитай, что ты сделал, какой будет у тебя статус, позвони своим партнерам, позвони первой линии. Потому что я не хочу, чтобы ты услышал, я не хочу, чтобы я когда-то услышал, что Сергей, значит, когда-то тебе было важно, ты меня позвал, ты меня мотивировал, и когда мне нужно было доплатить от, от, от вашего стандарта до профи, мне, до випа нужно было доплатить 100 долларов, ты забыл про меня. А когда теперь мне надо доплатить 600 долларов или 500, ты теперь про меня вспомнишь. Я никому из вас не желаю, чтобы ваши друзья, которые поверили вам когда-то, пошли даже просто на обучение, пошли, узнали об этом. Дайте им возможность разобраться самим, проинформируйте их, приведите их на вебинар, в конце концов дайте им какую-то запись, пригласите их 14 марта. Ну, или там 14 офиса, который говорил, говорил, что на, на день мы закроем, чтобы полностью поапгрейдить. И каждый из нас, я лично буду ждать, когда откроется офис, чтобы посмотреть, да, новый офис, шкала, калькулятор, все, это, все эти прекрасные, которые там вот для вас сделали. Друзья, у меня все. Спасибо большое. Все такое, да, Олег. То, Дедлайн или окончание сроков апгрейда 24.00, 14 марта, правильно? Или 15-го? 15-го, Но как-то только Анатолий сказал, что 14-го мы закроем. Но я думаю, мы все-таки оставим вот эту цифру, которую обещали. Он там немножко приболел, и сегодня вечером уже там выйдет на связь. Завтра утром будет лидерка. И 15-го, скорее всего, в 00, -00 мы закроем. Ровно на сутки, раз обещали. На сутки закроется, ну, может, раньше, но планируем, на всякий случай берем сутки. И сутки вы будете видеть красивый счетчик на экране, там 24 часа, 23, 22, уменьшением уменьшение, и в 00 минут откроется новый Давай это 0-0. Я пишу 15 февраля. Да, и я думаю, что 15 февраля именно так и произойдет. Потому что обещали, по крайней мере, написали так: что до 15 до 0.0. Я знаю, что произойдет. Ребят, и с вами, и со мной это происходило не один раз. И не один раз я вот так пытался, когда заканчивается промоушен, когда заканчивается акция, когда заканчивается вот это действие волшебное в виде э, как, переходного периода, да? Ты ну что я делал всю неделю? Ну почему? Ну было же время. Вот у нас ну, просто, наверное, славянская такая натура или до последнего момента тянуть. Не, не стесняйся позвонить, возьми сначала сам сделай для себя посмотри что тебе нужно и обзвони прям открой первую линию -р -р -р -р, позвони первой линии поймите что получается у вас в структурах я уверен как и у многих структурах где-то в глубине может на пятой на шестой линии есть человек который горит активен но нет доступа из-за того что план ушел или не активен но ну, позаботьтесь о них это же ваша структура окей спасибо друзья Олег Сивара спасибо за помощь за поддержку и у меня Друзья, все. Если вопросов нет, спасибо, я их не вижу. Я спасибо, хочу сказать, чтобы не да. теряли время. Это тот, тот момент, когда надо вот реально использовать каждый день, каждую минуту. Потом вы очень будете рады тому, что вы сейчас проделали. Вот этого периода, спасибо, Сера, вот этого периода больше не будет. Таких моментов будут другие. Будут другие, много, но такого больше не будет, когда можно использовать вот именно возможности вот этого переходного периода. Поэтому всем до встречи, побеспокойтесь, не, не побеспокойтесь, а потрудитесь, потрудитесь немножко на благо своих же партнеров и самого себя. Все, спасибо, до свидания, я отключаюсь.